И всем привет, друзья, с вами снова Альмир, и в этом видео, друзья, я буду проходить карту под названием Паркур Грайт. Ну что ж, давайте приступим. Ну что ж, друзья, давайте быстренько проверим все информации, друзья. Так, здесь написано, крейтер ан хайс дискорд, типа его дискорд, короче, тут вообще не важно, друзья, главный нам паркур. Так, тут, About the Map, Так, занк... Короче, добра пожаловать на мою карту Короче, что-то написано, друзья, и правила Короче, не играй читами с, э, Режим игры Adventure Don't write Я не понял И, друзья, фанится Фанится, как там говорится так Просмотр карты, друзья, давайте посмотрим А, у меня, друзья, не прогрузился все и, короче друзья Все это мы будем сейчас проходить. Но ну, я скорее всего это тоже э, По частям я буду выкладывать в youtube Так, тут Стоп где начать карту, а вот Старт гейм друзья. Ну что же, давайте начинать Вот это первый левел, друзья Кажется, как друзья, Paradise Parkour, но это э, Сделано для Pocket Edition кстати, друзья, не забывайте построить мне карты на версии 1.12.2, чтобы... Кстати, друзья, вы еще можете построить карту не только на компьютере, и можете даже на телефоне. Я все равно буду его проходить. Стоп, что за Боб? Здрасьте, Боб. Май name Боб. Короче, пофигу, друзья. Просто болтун какой-то стоит тут. Так, давайте быстренько запаркурим, друзья, и на следующий лайв, как говорится так вот так вот теперь вот сюда я по и мы здесь о стоп друзья не туда запаркал короче нам нужно вот так вот теперь вот так вот и вот сюда и вот сюда теперь вот сюда и изи левел друзья так теперь вот видите друзья я в пакете edition хорошо паркурую а в java версии мне как-то сложновато друзья я уже науч научился паркурить короче теперь так друзья теперь надо вот так вот сделать а не попал короче друзья сохраните в голове как бы <laughs> я хорошо паркурую на пакете дишины вот так, теперь вот, сюда, теперь... Теперь, друзья, на эту лестничку давайте попробуем. Хопа. И все, изи, друзья. Так. А -а -а, куда? А, вот здесь. Хопа, сюды. Теперь вот, сюда. Какой-то боб, друзья, прозрачный тут стоит. Скорее всего, это... Из из первого, левела, из первого левела, друзья. Просто отображайте здесь. Так, стоп. Надо начать сверху, друзья. Так. Вот сюда. Теперь вот сюда. Еще раз, друзья. Вот сюда. Теперь вот сюда. Вот сюда. И, друзья, самый ответственный момент. Потому что здесь очень длинный прыжок, друзья хоба так получился друзья сюда теперь по по блокам из нижних кирпичей друзья как то странно я его назвал да пофигу первый файл, друзья хоба сюда вот сюда кстати друзья не забывайте поставить лайк на это видео и кстати у меня на канале, ну, на канале, друзья, уже 500 подписчиков, поэтому, э, кстати, вот это я хотел сказать вам. Я, к сожалению, друзья, не смогу сделать стрим на 500 подписчиков, потому что, как вы знаете, что я живу в общежитии, и тут мои друзья, короче... Ну, короче, друзья, невозможно здесь сделать стрим. Наверное, в следующий раз. Мне очень жаль, друзья. И поэтому я прошу вас поставить лайк на этот видео И писать любой комментарий. Ну что ж, продолжаем. Так, друзья, вот сюда, теперь Вот сюда, теперь вот сюда. Так Вот отсюда надо начать, друзья, теперь Стоп. Кстати, друзья, вы карту можете построить как вам душой угодно. Только надо сделать так, чтобы э, в формате, друзья, RAR или ZIP. Вот. Я могу его распаковать и пройти ваши карты. И, кстати, друзья, тем самым я буду как бы пиарить ваш канал. Можете даже оставлять свои ссылки на канал. Вот. Стрима, к сожалению, я, я сказал, что не будет. Вот. Но зато будет, друзья, пиар вашего канала с помощью ваших карт. Так, блин, что за фигня, друзья, что-то начал фейлить, когда начал говорить, так вот сюда, теперь, вот, ого, вот сюда, теперь изи, вот сюда, теперь, стоп, друзья, как, давайте, друзья, повторим, что-ли, еще раз, опа, Хо. да ну, друзья, я паркурис по жизни, капец, у меня получился, теперь Друзья, это очень сложный прыжок Капец Не, друзья, это У меня никак не получится, друзья Капец Так, так, так, друзья, я здесь Я здесь, так, теперь Прыгаем, так Короче, друзья, тут нужно Нужно, так прыгнуть и сразу зацепиться друзья на тот, на ту сторону друзья я сдаюсь один друзья так первое непроходимое место друзья скорее всего таких будет очень много здесь так моды два два два вот здесь хопа так, друзья, теперь надо прыгнуть через этот слайм на этот лестничку. Или сразу же на выход. Хопа. А это, друзья, у меня получился. Капец. Так. Тут я вижу, друзья, как надо прыгнуть. Вот сюда. И, друзья, на изи давайте с распрыжкой. Хопа. Хопа. Этот прыжок я сделал, друзья. Теперь. Вот сюда. И вот сюда. Так, друзья, получился. Так. Вот сюда. Так. Вот сюда. Теперь вот так вот. И... На эту лестничку надо зацепиться. Хопа. Так, получается, друзья, по аккуратненько. Что, друзья, зачем здесь лестничка, когда можно просто попаркурить? Так. Я знаю, что здесь слайм, хопа Да, это выход, друзья А нет, блин, я хотел, друзья, раз прыгнуть на этот тыквенный... Что это вообще? Колонну? Но у меня не получился Так, откуда начать, друзья? Так... Ненавижу этих, друзья, паутин, капец Так, сюда, теперь вот сюда, теперь хоба вот не получился, друзья, не фартану. Так Теперь хобана. Сюда прыгаем, друзья, теперь. Вот сюда, теперь. Вот так вот. Теперь, друзья. Вот так вот. И.. Хобана! И, друзья, проходим этот левел. Так, сюда и куда? Скорее всего, на куди кину гору, друзья. Так, теперь. Надо ровненько стать, друзья. И как следует размахнуться и прыгнуть, я хотел сказать. Точнее, разбегнуться и прыгнуть. Теперь вот сюда, вот, теперь. Э -э хоба! Получился, так. И хоба! Получается, друзья! Хорошего получается. Ставьте лайки, друзья. Стоп. Не. Пока что не ставьте. Так. Так, друзья. Здесь, здесь. И... Хоп. Стоп. Здесь что, барьеры, друзья? Я не понимаю. Так. Хопа, она сюда, друзья. Теперь... Вот сюда и теперь. Так вот же, друзья, получился. Теперь можете ставить лайк. папа, сюда. Теперь, друзья. Блин, не получился. Зачем-то у меня этот. Э, не нажался два раза. Так вот сюда. Теперь вот так вот. Теперь. Теперь, теперь, друзья, так. Вот сюда, теперь, вот сюда, теперь. Проходим, друзья, паркур на изи Хопа. И прыгаем вот сюда. Интересно, друзья, это сколько, какой леву. Так. Так, друзья, сюда прыгаем теперь. Вот сюда, теперь. Интересно, друзья, сколько часов я записываю этот ролик. Скорее всего, сейчас посмотрю. Капец, друзья, я записываю полчаса и 12 минут Офигеть можно, так, прыгаем вот сюда Так Хопана, так, сюда, теперь Вот сюда, теперь, друзья, вот Ты что, блок офигел что ли? Зачем меня тронул, блин? Так еще раз, хобана. Нет, не получился, друзья. Со второго раза должно получиться, с третьего раза точнее. Ха -ха. Не зря говорят, друзья, что Бог любит троицу. Так, попробуем еще раз, друзья. Так, сюда теперь. Вот сюда теперь. Хоба. А ничего не сделал, капец, блин блок тут стоит блин капец теперь прыгаем друзья на этот выход хоба Чик -чик. хо сразу вышел друзья капец теперь блин я зацепился за эту лестницу но не получился друзья так вот сюда даже лестница не понадобился так и прыгаем друзья вот Блин, загорелся Давай, давай, тушись. Я потушился. Так. Так. Вот сюда. Вот сюда. Так, теперь, друзья. Вот сюда. А вот теперь вот так вот. И вот этот боб, друзья, оказывается, не слобби да не будем друзья диалоги считать мы тут проходим паркур все равно это дело на английском но я не понимаю не очень сильно понимаю друзья английский так так хоба хоп блин друзья что-то изящные какие-то уровни тут пошли так стоп откуда А, вот отсюда. Понятно, так. Вот сюда прыгаем, друзья, теперь. ХО. Так. Этот уровень, друзья, тоже сложный. Вот какой-то. Так. Прыгаем Слизевой блок. Почти получился, друзья. Давайте еще раз. Ставьте лайки, друзья. Ставьте лайки. Так, теперь. Хопа. И... Да, друзья, спасибо, что вы поставили лайк. Капец, у меня получился это сделать. Так, теперь прыгаем. Вот. Не получается, друзья, что за фигня. Так. Вот сюда, вот так вот. И теперь, друзья, прыгаем на этот блок. И теперь вот сюда получился. Второго Второго. раза, друзья, получился. Так. Сразу прыгаем, друзья. Оба. Вот и все, я вышел на этот левел, друзья, капец. Так. Друзья, ре реально это похоже на Paradise Parkour, друзья, капец. Очень сильно похоже. Так. Знаете, друзья, зачем я перестал про э проходить Paradise Parkour? Потому что, друзья, в том видео очень мало было активов. Я перестал его снимать. Так, теперь, друзья, прыгаем. Вот сюда, щенки. теперь. Теперь, теперь, друзья, вот сюда. Теперь, вот сюда. Теперь, вот сюда, теперь. Хопа. И прыгаем, друзья. Я сказал, на... Я хотел сказать, друзья, что на выход, но не получился. Давайте, второй раз, друзья. Хопа, вот сюда. Теперь. Вот сюда. Сюда, сюда. теперь, вот сюда. Сюда Так, да, друзья, я немножко тут устал Скорее всего, через этот левел а После этого левела, друзья, я остановлюсь Так, стоп, не получился, друзья Так, надо подняться вот сюда Вот сюда И теперь вот сюда Не получился Давайте еще раз Так, вот сюда Теперь, друзья, хова вот сюда. Блин, друзья, это на железный прутик. Надо встать сейчас, капец. Хова, так. У с первого раза, друзья, капец. Как видите, друзья, истинный паркур. Так, друзья, вот сюда. Стоп, зачем я все время падаю, друзья? Что-то не понял, надо исправляться. Альберт Плей. Сейчас, так вот, так вот. Теперь Прыгаем вот сюда Да, конечно, друзья Со второго раза ничего не будет получаться Потому что это, как говорится Закон потлости, друзья Блин Так, вот сюда Теперь Хобана, так Получился, друзья Теперь вот сюда И вот сюда И тут, похоже, друзья Очень длинный прыжок, хотя нет это три блока а! Так, друзья, я здесь Вот так вот Теперь вот сюда И... Нет, друзья, там, там барьеры В смысле, друзья? Только что я куда-то врезался. Я не понял. Ладно, давайте проходить еще раз. Так. Ну что, друзья, давайте поп попробуем. Да вот, сейчас получился, друзья. Странно все это. Так. Пасхалки. Пасхалок нету, друзья. Ну что ж, короче, я останавливаюсь в, этом, в этой локации, друзья. Это... Спасибо, друзья, что досмотрели этот видео до, от начала до конца. Стройте, друзья, любую карту, как, как, какой вам душой угодно. И я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем ролике, друзья. Ну что ж, всем пока!